приветствую вас скорпиончики сегодня мы посмотрим что принесет нам месяц август ну начнется он с достаточно таких сложных энергий когда будет воздействовать еще соединение урана с марсом для вас это зона партнерства то есть какие-то неожиданные события связанные с вашими партнерами могут вас ожидать. С 1 по 7 также будет работать квадрат от Сатурна к Марсу. Смотрим, где у нас Сатурн. Вот он. Вот он этот квадрат. Сатурн для вас это символический дом семьи. Значит, здесь какие-то ограничения, здесь какие-то сложности, что-то идет не так, как бы вам хотелось. И ну, такое ощущение, что ну, домашние дела, они вам даются с трудом. Взаимоотношения с, близ... с близкими вашими, родными тоже ну, строятся с трудом. В общем, там период такого, знаете, раздражения и конфликтов. С 9 по 11 транзитное Солнце будет формировать аспект Курану. И одновременно с 12 по 14 еще и оппозицию к Сатурну. Ну, давайте посмотрим я могу это трактовать так как ну что для какой для вас лев считаем 12 дом 11 и 10 -й. лев для вас связано со сферой карьеры правильно так 12 -й. Ну, судя по тому, что я вижу, могут быть какие-то ограничения в клиентах, в взаимоотношениях с вашим руководством, может быть, по работе будут какие-то сложности. Но что-то, что придется решать. Решать придется с вашим партнером. Смотрите, как у вас задействован ваш первый дом личность, десятый карьера, статус, четвертый. Дом семья и седьмое партнерство. Ну, есть надежда, что по Северному узлу вам здесь все-таки кого-то дадут для поддержки. Ну, время покажет. 24 числа Уран станет ретроградным, и ну, что я ну, почти до 20 или 23 -го января 2023 он будет поднимать темы вашего партнерства. Причем эта сфера для вас будет самой нестабильной и неожиданная. С 25 по 27 Солнце будет находиться в квадрате к Марсу и будет придавать знаете, некоторое раздражение относительно ваших партнеров. Ну, вот Кто находится в партнерстве, то можете друг друга сильно раздражать. И, или они на вас, судя потому что Марс в 7 доме будут ну, как-то агрессивно действовать. Хорошо, давайте перейдем к рубрике «Любовь». Значит, с 5 по 7 Венера будет благоприятный аспект делать к Нептуну. Давайте на него посмотрим. Так, для вас Венера в девятом доме, Нептун в пятом. Ну, это может быть любовь издалека может быть какая-то чистая возвышенная любовь, благоприятные обстоятельства для жизни ваших детей для вашего хобби для его развития, могут появиться клиенты издалека, которые будут вам симпатизировать платить хорошие денежки, в общем-то какое-то вдохновение можете ожидать интересное с 9 числа 8-9 Венера будет образовывать оппозицию к Плутону Плутон для вас будет находиться все еще находится в третьем доме и что он дает ну здесь какие-то страсти страсти связанные с чем-то с какими-то дорогами короткими и короткими и длинными страсти мордасти неблагоприятные материальные вложения, возможные материальные потери, в общем-то постарайтесь вот в эти дни особо сильно ничего никуда не тратить Какие-то неожиданные события, возможно, с вашими родственниками, двоюродные, троюродные, там тети, дяди, братья, сестры. Вот как-то так. Теперь 11 числа у нас... Венера перейдет в Лев, во Льве ей там будет ну очень хорошо, из, знаете, такого нежного, немножко такого истеричного рака, она наконец-то обретет такую свободу в чувствах, желание нравиться, щедрость, подарки, желание гармонизировать внешнюю сторону отношений, чтобы все выглядело дорого-богато. Ну, интересно будет время. Я могу еще сказать, что в период с 16. Ну, давайте посмотрим, может быть, немножко раньше он начнет действовать. Но давайте 15, например, глянем. Так, тут 5 градус, тут 9. Да, в принципе, уже с 15 числа, с 15 по 18, Венера будет формировать очень благоприятный аспект Юпитеру. То есть две планеты, связанные с радостью и со счастьем. Для вас это будет все проходить по дому здоровья, работы и карьеры. Ну, тут такое дело, значит, у кого были какие-то проблемы со здоровьем, ожидает выздоровление, а у кого были какие-то проблемы по работе, то здесь идет появление, возможно, покровителя свыше, появление новых перспектив, может быть, для кого-то будет больше работы, появится какая-то работа, которая принесет вам хорошие денежки, хороший доход. Теперь, к концу месяца, 26-28, будет ощущаться квадрат от Венеры к Урану, который находится в вашем доме партнерства, и к Сатурну. Посмотрите на всю эту конфигурацию, она достаточно неприятная, жесткая, и может говорить о некотором знаете, таком эмоциональном охлаждении, грусти, печали, с делами, связанными с домом, с семьей. Может быть, будет необходимость просто-напросто ну, потратиться, вложиться во что-то. Ну, вот будет необходимость, от которой нельзя уйти. Нужно будет вложить деньги. Потратиться, вложить, заплатить, сделать какой-то платеж, на который вы не хотели делать, на который вы не рассчитывали. Ну, может быть, также эмоциональное охлаждение с кем-то из своих партнеров, потому что причем, знаете, на такой финансовой теме. Здесь это может произойти абсолютно неожиданно и Уран он тому свидетель, он не дает предвиденных событий. Хорошо, давайте теперь посмотрим на следующую рубрику: работа, активность, учеба. С 4 августа Меркурий переходит в Деву. Здесь он будет все время очень-очень активным, по-моему, жду 26 числа, да? Значит, до 25-го будет повышенная активность в работе, в новых проектах, в обучении, причем вы будете так самодостаточно очень принимать решения, чувствовать себя уверенно во, во всем. Хорошо будет решать вопросы, связанные с переменами в работе. Со встречами это где-то 14-16, вот запомните середину месяца, с 14 даже пусть там по 18, это наиболее благоприятное время, позитивное, когда можно о чем-то договориться, что-то решить, в чем-то прорваться вперед. С 20 числа, ну, с 15-16 Меркурий просто будет в аспекте к, Уране, к Урану, а это очень позитивный аспект. Причем здесь еще 14-15 будет чувствоваться аспект от Марса к Плутону, который придаст вам решимости и возможности что-то изменить. Причем может прийти неожиданная помощь от вашего партнера. 20-21 будет формироваться аспект от Меркурия к Нептуну, который с одной стороны может придать вам определенное заблуждение. Это дела друзей. Это дети, сфера друзей, детей и ваших любимых. С другой стороны, будет одновременный аспект к Плутону, который находится в вашем третьем доме и поможет принять вам правильное решение. 26 числа Меркурий перейдет в Весы. Весы это знак партнерства, поэтому все ваши решения будут продиктованы необходимостью считаться с еще чьим-то мнением. Но, тем не менее, он будет благоприятен для того, чтобы строить, такие чтобы действовать дипломатично на дипломатичном уровне. Причем для вас это весы 12 дом, это какие-то тайные дела, все явные, явное, ну, поэтому тайная деятельность для вас будет благоприятна и вы будете в ней открыты. 20 числа у нас также еще Марс, планета активности, переходит в близнецы. Близнецы для вас это восьмой дом, связан с опасными ситуациями, с чужими ресурсами, сексом. Но здесь ваша активность по этим темам будет расширяться. Хочется и того, и этого, и еще чего-то другого. Также желание получить много, ну также это касается сферы эзотерики, желание получить много информации по этой теме, поделиться этой информацией. Для тех, кто работает в эзотерике, то для вас здесь очень много дорог открывается. Много информации будете получать и делиться ей. Благоприятное время для обучения. Теперь 12 числа обращаю внимание на полнолуние. Что у нас полнолунием в Водолее? Так, ну полнолуние я говорю уже всем, что она немножко депрессивная. Для вас это может означать какие-то трудности в стенах вашего дома. Может быть даже какие-то потери, лишения. Поэтому обратите внимание, особенно с учетом военных действий там для жителей Украины, могут быть какие-то опасные ситуации, связанные с домом, с семьей. 12 августа серьезная опасность может быть. Либо опасность для кого-то из ваших партнеров. Особенно если этот партнер связан со, со знаком Телец, либо имеет личные планеты в этом знаке. 27.08 будет новолуние в Деве. Это очень хорошая новолуние. Она принесет много разных возможностей в финансовой сфере, акцент на экономике, на правильном распределении финансов. Ну, где он у нас тут? Вот он, здесь уже будет это соединение. Ну и при, единственное, что здесь точная будет оппозиция от Венеры к Сатурну. Ну вот что-то, что, -то, что -то связанное с домом, с недвижимостью, оно может вас как-то так, знаете, немножко выбивать из колеи или разочаровывать. Ну, желаю вам, в общем-то, чтобы этот месяц прошел как можно мягче, без особых потерь. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте ваши лайки, комментируйте, это продвигает его, помогает его продвижению. И до встречи в следующих прогнозах.